Хочу поговорить сегодня с вами о христианском, в кавычках, покере. Есть люди, которые ходят в своей церкви, но они играют в покер на деньги. Когда я был служителем церкви, я тоже играл в покер на деньги. И я не считал это грехом. Мало того, церковь, в которую я ходил, это даже приветствовалось. Те люди, которые вместе со мной ходили в эту церковь, они тоже играли в покер, и они основывали свою игру в покер на том, что какой-то пастор благословил какого-то своего прихожанина, который пошел играть в покер. И сегодня он является одним из самых успешных игроков в покер. И благодаря покеру он стал очень богатым. И эти люди говорят, вот он действительно плодотворен. Вот этот человек действительно является светом в той сфере, куда призвал его Господь. Но Иисус говорит о таких людях, что если тот свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Еще есть так называемые христиане, которые играют в покер на интерес. Они говорят, что покер приравнивается к спорту. Простите, а кто сказал, что спорт угоден Господу? И откуда у тебя появилось столько времени, чтобы прожигать его впустую? Разве Господь не сказал, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы молились, чтобы мы читали Библию, чтобы мы благовествовали, чтобы мы слушали, что Господь хочет от нас, и исполняли именно Его указания? Разве Он тебе этого не говорил? Разве ты не читал этого в Евангелиях? Ты прожигаешь то время, за которое ты будешь отвечать перед Господом, прожигая его просто игрой в какие-то карты. Ты говоришь, что плохого в том, что я играю в картишки. Ты прожигаешь свое время и ты будешь за это отвечать. Конечно также найдутся люди, которые скажут, в нашей церкви это не приветствуется. Наш пастор против игры в карты, наша церковь святая. Но позволь мне кое-что сказать тебе. Апостол Павел так сказал. Что если ты нарушаешь что-то одно, то ты виновен во всем. Если ты не живешь по полному Евангелию, если ты только выборочно исполняешь слова Иисуса Христа, то ты виновен во всем. Тебе нужно полностью соблюдать все слова Иисуса Христа, записанные в Евангелиях от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, чтобы тебе не быть виновным во всем. Ты не можешь говорить, что вот это то, что сказал Иисус, с этим я согласен, а вот с этим я не согласен. Нет. Иисус сказал, отвергающий Меня и не принимающий слов Моих, имеет себе судью. Слова, которые Я говорил, они будут судить Тебя в последний день. Надеюсь, это понятно. Тогда да благословит Вас Господь наш Иисус.